Здравствуйте, мы в Бангкоке. Это Бангна комплекс. Здесь находится много офисных зданий. Но самое главное, куда мне необходимо, это Data Recovery. Center восстановления данных. Я привез свой диск, которым пользовался 10 лет. Год назад он у меня э, произошел инцидент. У меня сгорела плата на нем. В общем, я его вставил не тот разъем и почувствовал запах жареного. В общем, сгорела на нем плата. Попытался найти плату, не нашел, долго ее искал, и в конечном итоге решил отвести просто в специальную компанию, которая восстанавливает данные. Называется ID Recovery, Она находится сразу же в первом здании этого комплекса. Yeah. Connection. Connection. Connection. Yeah. Я уже все ждал, мне сказали, что перезвонят, ну и восстановление может занять пару дней. Скажут вообще, можно его восстановить, и сколько это будет стоить. Ну и в Бангкоке мы всей семьей у нас впереди еще несколько точек на посещение. Это видак магазин профессиональной техники находится он в райончике Таун и -э Таун. А дети любят сюда со мной приезжать чтобы посмотреть на рыбу. Приехал специально сюда, чтобы купить комику микрофончики, потому что этих микрофончиков нигде особо пока еще не продается. Это достаточно новая модель. Я озадачился какой проблемой? Нам необходимо писать звук с двух петличек, чтобы одна была на мне, другая на Тане, чтобы у нас было обоих хорошо слышно. И я посмотрел несколько различных вариантов. Само собой, в первую очередь, рассматривал э, от компании RODE петличку новую. Она маленькая, удобная, но все-таки там два передатчика и два приемника. То есть, и мне на вот эту вот, э, на маленькую камеру нужно как-то крепить, хоть и маленький, но два приемника, двух петличек, как-то их сводить через какой-то кабель. В общем, это такая ерунда и заморочки. И я стал рассматривать чтобы был один приемник и две, две радиопетлички. Сначала смотрел на сарамоник, но проблема сарамоника в том, что они пишут, передают сигнал сразу с с обоих петличек вдвоем. И если на монтаже мне нужно будет кого-то отдельно подкорректировать, либо мой микрофон, либо тайный микрофон, у меня это не получится, потому что уже сведено. Проблему решает комик Boom XD, поскольку здесь можно переключиться. Либо он будет сразу сводить звук с обоих микрофонов, либо все-таки будет писать один микрофон в левый канал другой микрофон в правый канал и я на монтаже смогу ими уже как-то играться и потом только после этого их свести плюс ко всему в отличие от Road, здесь есть в комплекте уже сразу а, сами а, сами петлички то есть микрофончик на тоненьком шнурке а, ну во-первых сейчас у всех новых подобных цифровых передатчиков есть встроенный микрофон вот здесь он есть на сарамониках есть на, на роут есть но допустим рот не кладет в комплект микрофон, к тому же он стоит каких-то больших денег неоправданных, вот. а здесь сразу есть все в комплекте, прям можно взять из коробки, достать и оно работает. Заряжается все это чудо от USB Type-C. В общем, будем тестировать. Танюк, вот камера новая, которая... я прицелился. Uh, love, а Это рекламная модель. Одна с hdmi разделом, другая с SDI-профессиональной. Окей, найс. Итак, у нас тестовая запись. Okay. Я приветствую вас у себя на канале, меня зовут Татьяна Максимова, это Бангкок и новый микрофон. Офигенно. Прям реально очень классный звук, мне нравится. Очень маленький. Здесь вот такая классная штука есть. Можно это закрепить, чтобы не выскочил микрофончик. И можно не использовать вообще, в принципе, на весной микрофон. Ага. Это сделать вот так. Окей, okay, мы все затестили. Поздравляю с себя с удачной покупкой. Ну и напоминаю, что мы находимся в магазине Видамку, Он находится в Бангкоке. Ссылка на локацию будет в описании. Ну, если вдруг вы захотите что-то прикупить из профессионального крутого оборудования, то... Я настоятельно рекомендую именно этот магазин. Это не реклама, это моя личная персональная рекомендация. Ну, а мы поехали дальше. Так, пока я занимался... о, сниму маску наконец-таки. Пока я занимался там с аппаратурой, разглядыванием всего... Дети нашли куриц. Ух ты, а тут петух такой, ко ко ко Что вы за моими курицами здесь наблюдаете? Окей, okay, следующая остановка Айкон Siam. Мы первый раз здесь. Я этот бренд знаю. Это чай с золотом, в Сингапуре есть такой. Ну, твинингс, но с золотом. Ну, очень красиво здесь, очень аутентично. Такая еда национальная. Имитация плавучего рынка и просто рынка. Красота, да? Ну. Но... Здесь собрали все, что так или иначе относится к культуре Таиланда. От сувениров, поделок, там, одежды до, до еды. Не, наверное, от еды и до всего остального. Потому что Таиланд, в моем понимании, прежде всего это про еду. Вот такая вот курица. Это же любимое наше блюдо пляжное, жареная курица-гриль с амтамом и стикер Здесь прям в сам деле ты рынок, смотри. Так, ну а мы аутентики поднялись на шестой этаж, и это то, что нам надо. Гид по идее. выбирай. Очень красиво. Прям как в Сингапуре. Ты помнишь, как в Сингапуре было? Да, О -о -о. Очень. Пока ехали сюда, смотрели в машине Вебинар туристической ассоциации Таиланда». И там представитель от провинции Чонбури сказал, что через пару лет в Паттайе тоже откроется торговый центр «Айкон У нас терминал 21, красивейший уже есть, и будет еще более красивый. Наверное, более. как? Ну, или хуже? ну, ну так, да, здесь больше тайского. То есть терминал он европейский, очень много фотозон европейских для тайцев. А это больше такой тайский для иностранцев, наоборот, Шу -шу. для туризма. Точно крутая концепция. Паттайя должна очень зайти. Я понял, почему Кирилл сказал, как в Сингапуре. Похоже на Гарн Бай the Bay, да? Да, yeah, да, да. На да, сады да. у залива, вот эти вот там, где было много всякой красивой зелени. А вот, э, вот эти штуки, они похожи на такие деревья, знаешь, были там. Супер, -супер деревья были. Да, супер деревья. Здесь коворкинг э, зона, можно посидеть, поработать. Столики, розеточки. Я могу здесь здесь работать? Mm -hmm. Кирилл в шоке, что ему подливают. Он глоток сделал ему подливают. Он не привык быть в пафосных местах. на Наше мнение – слишком пафосное место. Мы пробежались по всем ресторанам, которые здесь есть, и с трудом нашли то, что нас более-менее устроило. Говорит прямо, дорого тут вообще. Просто не для, не для простых смертных. Ну, дорогое, вычурное. Я думал, какой-нибудь western food быстренько найти. Чего-то не нашел. Даже если просто. дорого, должно быть что-то вкусное за эти деньги. Я не знаю, штейки какие-нибудь, да, там огромные. Помнишь, как мы эти ели? Принц Ричард в, этом, в Сингапуре. А -а -а, там огромный что, поднос мяса всякого разного. Да. То есть, да, это было дорого. Но... Еле-еле втроем бы умяли и, по-моему, еще домой забрали. Да, там еще пьем было А вкусно. здесь даже вот в эти деньги выбрать реально нечего просто вообще. Ничего, просто какие-то тайские обыкновенные... Едальни, да, но едальния, хорошо было оформленные, да? Но все в 10 раз дороже. В общем, ну, первый этаж с национальной едой, стилизированный под уличный рынок, это окей, это красиво, вкусно, там сидеть негде. А рестораны мы с трудом нашли, который нас устроил. Ну и пока мы дожидаемся еду, немножко поработать решил. У меня уже загружено видео на канал про пляж Вангамат. Осталось только лишь его оформить, сделать ему картинку, название, описание. Сейчас быстренько это все сделаю и загружу. Кому интересно, монтирую я в программе Edius. Вот так у меня выглядит монтажный риск. Сейчас общий масштаб включу. А? Вот, то есть не просто в начале пляжа включили камеру, в конце пляжа выключили. Все-таки какой-какой монтаж с трех камер, GH5 Panasonic Sony IS300 основное, на что мы говорим и вот здесь у меня видосик с дрончиком я поснимал в тот же день Как вам по цвету почему-то другой немножко получился камеры слишком разные поэтому пришлось еще немножко здесь покрасить ну и музончик везде подложен музыка вся с лицензией вот так видной <клёдый> крем-суп да хорошо, но по-моему из банки а что? Мы его заказали, его принесли через три с половиной минуты. Ладно, вкусно, вкусно. Вот что да, они принесли. Надо было мне другую камеру взять, чтобы детальнее показать ту красотищу, как она парит. Наверное, не видно на эту камеру. Что это? Почему она черная? Потому что с чернилами каракатицы. Сейчас у меня будет весь рот черный. Это макароны с каракатицей и морепродуктами. И обещали, что это будет не остро, потому что однажды я такое заказала, очень остро было. Окей, okay, приятного аппетита. Спасибо. Слушай, лимончиком полила, я вижу. Вы это странно. Это губы черные. Язык. Как в детстве, после этого чупа синего или что там было. Короче, странно, но очень вкусно. На удивление на зубах ничего не скрипит. Ты хоть понимаешь, что там ешь? Нет. Все, все короче, черное. Например, ну, вот это я опознала, что это томат маленький, помидорчик. И сюрпризом будет каждый раз. Ну, понятно, что вот эти вот тоже вещи, они опознаваемы. Ну, мидия, а? Медиа и креветки. А вот это вот, я не знаю, что это. Лук, чеснок, авокадо. Не знаю, что это. А, ну это лук. Видимо, мелкий лук шалон. А вот что ты достала. Ну, это, наверное, меди. Ну, то есть спагетти с чернилами каракатицы, это не только вкусно, но еще и увлекательно интересно. Угадывай, что я ем. Следующее блюдо. Заказал себе бургер, уже откусил от него немножко, попробовал. Острый, он э, без булки, то есть курица, курица, между курицей трава, специи, сырочек. В общем, одно название, что это бургер. Я не могу тебе, рученый. А ну буга бугагашенька. Ой, не успел пиццу снять. Съели. Нормальная пицца хоть была? Да. Окей. Только маленькая. О, так вот, на берегу реки мы. Конечно же, я видел это в других каких-то инстаграмах, но вот сами мы впервые Марина Бейсенс. Почти. Сейчас еще шоу фонтанов давайте. Написано на сайте, что в 6.30 будет шоу фонтанов, но мы как-то так чуть-чуть сомневаемся, потому что ну, вроде как еще светло и там лазеры должны быть. Объявление в магазине уже сделали, что через 15 минут будет шоу. Откуда смотреть надо? Отсюда, да? На фоне реки. Окей. Темно, потому что три части. Первая часть посвящена королю раме девятому, потом вторая часть это сцены тайской жизни, и третья часть это коронация нынешнего короля рамы 10. Вот информацию дали на тайском, на английском и на китайском, конечно же. Ну а вообще самый длинный фонтан Юго-Востока. 400 метров. Еще они гордятся тем, что проект занял целых 6 лет. Я думаю, что для Таиланда это вообще ничего 6 лет планировать. Слушай, а ну здесь нет 400 метров. О, Во, смотри, вон там дальше еще. Ага, ну а что уходит? Он там не соединяется? Ну он как бы там дальше. То есть он вроде как 400 метров но видимо с разделением да, каким-то. Это вам просто кажется, это палатка для того, чтобы во время ливня переходить к лодкам на посадку. А, ну так кстати, здесь не должно быть, она время. значит, что он 400 метров да, длинный. О. Первая часть Красиво. шоу закончилась и по факту Красиво. да, 6.30, это нет, слишком нет, рано, еще нет, достаточно нет, светло нет, и... Э, те рисунки, которые прожектором рисуются вот, на, на фонтане, который так веером разбрызгается, их вообще не видно. просто, то есть, Мы только догадываемся, что там что-то есть. Вот, да. да, там чуть-чуть было. Я думала, они не включили. Просто достаточно светло. Поэтому лучше, конечно, приходить в другое время. Следующие два шоу это в 8 и в 9 вечера. Окей, закончилось, что ж, неплохое шоу, О, быстренько поехал буду собирать, пока никто не, не растянулся, молодцы, хорошо, а, шоу неплохое, но в Сингапуре лучше, в любом случае хорошо, что Таиланд стремится и бизнесы тайские делают такие классные места отдыха и классные шоу, Ай Кан Бангкок. Снимай сандали, посмотришь, сходи, да, полотенчики принесли. Было странно подняться по лестнице, открыть дверь и зайти сразу в квартиру. Это наш виситаж, что ли, получается? Да. Пентхаус. Пентхаус, да. Таня нашла пентхаус. Так, что у нас? Давайте быстренький рон тур Здесь у нас гостевой туалет с умывальником. Сразу от входа кухня. Тут Набросали уже своего со столовыми приборами. Отлично. Микроволновка, печка, поттер, тостер, вытяжка, холодильник. Вода, вода питьевая, кстати, вот. Зал, классный большой кондиционер, хорошо продувает обеденная зона, что-то стол немножко пошарпленный, ну да ладно. Вот это вот очень интересно, дизайн помещения, холла этого, я думаю он повторяет а, наружный дизайн здания. Ага, тут окошки, ой. Да, снаружи здание такое же ребристое, колонна несущая, класс. Так, можно лежать, тут здесь даже шезлонг, правда продавленный что-то как-то, ну ладно. Вот это что такое, у нас мы решили все, что это здесь а, лифт, знаешь кухонный Лиф, лифт, для еды, да, для еды. Ну что-то интерком есть, позвонить, да, да. подняем, ну закрыт, ладно. А, так, здесь кто спит, Кирилл спит? Нет, Кирилл себя выбрал, у него есть пожарная да. ну, вот, лестница. Так, подожди, здесь, а здесь такая же комната, понятно. Так, подожди, давайте сразу зайдем, посмотрим. Ага, угу, угу, телевизор, так, телека нет, ну и не надо, в принципе. Кондер и все. окей, дальше, здесь, ох ты, это мастер бедрум, привет Леха. утюг, вы куда, а, полезли? Я тоже хочу. Ну, куда полезли, детская игровая комната, я тоже хочу. а ну, там снаружи лестница, точно, рада. класс, я это интересно, ну, со всех сторон такие окошки, Водяная доска. Так, и здесь у нас сразу же туалет такой же ребристый весь с углами. <реб> Квартира. Ох ты, душевая. Ох ты, ванная. ядре на же. Тут как бы душевая. Тут такая ванная такая. такая раз, а из ванной можно обувь в душевую. Так, раз так залезть. Из душевой так выйти. Здрасте. Нормально. <смех> Напланировали. Фен. Окей. Очень смешная <смех> планировка, <да? смех> Ну, как бы ее слепили из того, что было. У них желтая этот <смех> Стоит это 890 батов в сутки на Airbnb. Первый раз сегодня сняли квартиру через Airbnb. Ну, в общем, ты довольна? Да, я довольна, потому что для меня главное, что чисто. Вот пол чистый, полотенца дали, просто чистые. Для меня это самое главное. Окей. Ладно, все, рассеряемся, отдыхаем. А я работаю. Магазин в 9 закрывается, бежим. Это крупнейший в Таиланде рынок выходного дня. Это продается на пляже. Я бы все, все, все скупила и все бы обставила всю квартиру вместо ламп. Здесь вы найдете что угодно со всего Таиланда.